Следующая песня, тоже на стихи Геннадия Петровича. Это я тут невольно вторгся в область Николая Анисимова, то есть в область военной авиации. Но только он там свои, на свои стихи песни пишет, а я на чужих. Полетели и сошли по траву, усталые, с бессонницей в глазах. Мы закурили и легли на траву от самолета в нескольких шагах. И я лежал блаженствуя в покое. Был рад тому, что жив, что долетел, тому что небо Родины такое, в которое глядел бы и глядел, И мы давно привыкшие к погодам, со звездами, с просветом голубым. За службу так и не привыкли к войнам, К локальным, к исламистским и к другим. Легко дышало с горечью полыни, И ветром керосиновым с полос Я самолет погладил по кабине. Чтоб без меня ему легко спалось, А завтра снова ледная работа, И снова небо встретит экипаж. Ведь жизнь есть продолжение полета. Для летчика и это выбор наш. Затерялась в памяти былое, Хотя уже давно я не удел, Смотрю я часто в небо голубое, И кажется, что только прилетел, Смотрю я часто в небо голубое. И верю в то, что только прилетел